вообще никакому восстановлению духовной России, а следовательно, собственной России, никакому восстановлению русского народа, который будет русским, не потому что у него в паспорте стоит русский графер национальность, а потому что он чувствует, именно чувствует по-русски, мы никогда не придем. Если говорить что вот да, вот так хорошо, что Ярославу это в голову пришло, и он, значит, построил Софию. Это получается, а если бы ему в голову не пришло построить Софию? Что, русская земля бы погибла, да? Поневоле, вот понимаете, в таких случаях поневоле, понимаешь, что Бог-то есть. Это не Ярослав, конечно. А ощущение необходимости божественное, конечно, его понуждает в этот момент решить построить софийский собор. У нас есть в истории более потрясающие моменты. Чего стоит одна эта история? Почему-то Мерлан не пошел вглубь русских уделов, разбив тахтамыша. Ну, объяснение известно церковное. Вот перенесли Владимирскую Божью Матерь в Москву. Было совместное сослужение перед этой иконой и другой иконой Богородицы Митрополита Петра, вокруг которого Успенскую церковь, гроба которого Калита построил. Все, через неделю Тимирлан принял решение уходить. Никаких позитивных объяснений там. Наполеона погубил мороз, баты не дошел до Новгорода, потому что все нафиг растаяло. Не, ничего, нормально, была погода. Можно было доскакать, разграбить, взять полон большой, толстый. До Ельца не дошел почти что. Повернул назад. Ну, как-то мне очень жалко в этом смысле наших соотечественников. Они хотят жить постоянно без царя в голове, без бога в сердце. Все надеются на случай. Был уже такой историк, знаменитый Фукидид. Вот он был первый, кто пытался все вывести из практики человека. И начал писать, когда его выгнали из Афин, и когда спартанцам не дали командование, но дали небольшое поместье, историю где все события объяснял только деятельностью человека и больше ничем. Материалист, молодец, не смог дописать. Образно говоря, пал под грудой гигантской конкретных фактов, которые не смог привести в некое сообразие, в некую целеустремленность, соответствующую внутренне друг другу. Я говорю о том, что если уж изучать историю, то думать над ней надо глубоко. Ходить разными путями к тем или иным историческим фактам, чтобы постараться их понять. Там Другое дело, что в школе речь идет не о понимании, а о том, чтобы бедный школьник или школьница запомнил но какого черта запоминать, если непонятен смысл факта? Отсюда все мучения при изучении истории, что в школе, что в вузе. Накопление суммы самых разных фактов без понимания, как они связаны между собой. Но это все равно, что пытаться нести, там, я не знаю, лукошка со ста одним яйцом. Пирамида явно там рассыпется, яйца упадут, разобьются.